Доброго времени суток всем. Ловил на три палки. Крючки использовал огромные два. Плавал полтора часа. Вот улов. Извините, скрин с ценой не получился. Придется поверить на слово. А вот маршрут. Не хвостая, не чешуя друзья.